Да я ночь не спала. Его тут разорвало его. Всем привет, вы на канале МД Гулькевичи. Давайте представим, как начинается утро чиновника в выходной день. В уютном доме, в теплом и уютном семейном кругу, где никто не смеет нарушить тишину и покой. А вот так начинается утро общежития в городе Гулькевичи по улице Волга, Донская, 15. Предлагаю посмотреть видеофиксацию утра общежития. Продолжение требования жильцов о принятии решения о расселении в более безопасное жилье. Три этажа было эвакуировано, остались на старике ну, в ночь, потому что столько мародерства здесь не было, потому что у нас и машинки стоят, у нас техника вся от этого все и остались, остальные все, никого в нету, Пойдемте на никого. А где Марьяна Анатольевна, почему Марьяна Анатольевна она Анатольевна приехала? До конца года, До конца года. До конца года. А вы готовы дать расписку людям о том, что здесь да есть расписка? что вам поясняли, и что и расписку дают при заеме, ну зря, что еще вы не пошли с нами. Комиссионно вам, говорю, вам вы все составят, что вы, вы думаете, хотите узнать. Как Кто несет Ну так, как глава администрации. готовы подписаны? дать расписку? Я том, что что вам еще раз говорю, никакую расписку я вам давать не буду. Комиссиона вы получите акт. Точнее, заключение. Когда это произойдет. А зачем нам акт? Объясни когда мне когда комиссионно. Причем подожди, а когда это произойдет, 10 -10 в конце года. Зачем? К каком конце года? Мы говорим об сегодняшнем посещении. А я вам говорю о жизни своих детей, которых у меня трое. Я многодетная мать-одиночка. Кто понесет ответственность, если этот дом вух не Зачем им ответственность? Все хорошо. Жители этого дома, думаю, согласятся со мной, и каждый из нас уступит свое жилье администрации. Пишут преувеличенные слухи по этой постройке. И интересно, если б дети там жили из тех, кто пишет, слухи преувеличены, они б также себя вели. Вопросов уйма, а ответы, обтекающие или двузначные, не имеют конкретного определения. Можно ли в этих вопросах не иметь однозначного решения? И чем это может аукнуться? Если примут сейчас программу без экспертизы, то на все будут нести именно депутаты расходы, а не государство со своей казны, когда два депутата ставили в острой форме этот вопрос и он был незамечен. Некачественная экспертиза уже дала заключение, и это мы видим из вчерашних новостей. Теперь после такого разрушения не только нужна новая, но и необходима новая экспертиза. Вот вам суд и на ту некачественную недельную экспертизу, и вот вам доход в государство, и пусть молится, что она не была с последствиями. А ребята, молодежь, избранные народом депутаты, они научат всех, как работать. Ответственность за людей, безусловно, за безусловно мы поверьте, заседали администрации, во комиссии, администрации принимали решения. То здесь Несут нужно провести капитальный ремонт, и вы несете ответственность, как глава администрации Они города Кулькевича, за этих детей, которые да. здесь живут. за головы да? э, э, э, наших детей и за да, нас да. тоже. Поверьте, мы о своей ответственности... Знаем. А пожить никто не хочет. Никто, никто не хочет ее брать на себя. Никто ее хочет, знаете, на себя абсолютно абсолютно не никто хочет брать на нее не хочет. У нас, нас мы а к такому решению приходим к тому, что на нас все. И там все потрескивали. Расколы идет в трех дома, и все нам говорят, что мы должны. Вы хотите там речь? Она вот так у меня не будет холодильника, как она опять все поднялась. А вот то, получается, вот что-то столбят. Это было что-то не было, достаточно. Ах ты! писали за него, давай еще сапсников переняли его. Оно никто не реагирует абсолютно. Вот сейчас еще пока ведущая компания реагирует, потому что идет куча с включаться домом. А до этого ни сапсник никто не реагировал, зато отписывали по полтора миллиона. И нас Замазали и все, все, равно трещина пошла. В игрушке играть будет. Какие строительные работы проводиться будут? Ничего здесь не будет проводиться. Тетлен, вы хотите, они хотят строительные работы какие-то проводить. Вы что? Совсем. Кто? Совсем. Никто не писать, не никто не, не напишет расписку сюда, нахуй, не У нас вчера плиты перекрытия упали. Перекрытия. Ну, не перекрытия, которые держат крышу. Не вчера нет. МЧС было. Сказали, в состоянии там вообще ничего трогать нельзя. Они Мы, пришли что-то делать. Снять, У нас бриты вывернуты перекрытия. Сейчас, если только троем, все завалится. Стену выдула, трещина какая. Они хотят есть, чтобы нас всех привалило. Мы не, никого не пустим. У нас ни одного ребенка в общаге нет. Никто здесь ничего делать не будет. Даже. Пока расписку не напишите, что вы несете ответственность за это все. В жизни людей вообще ничего не стоит. Вызывайте Мариану Анатольевну, взлышит расписку, только тогда вы зайдете на крышу вы просто вчера не видели сколько здесь людей ходило честно сказать, я была на энергетическом два до этого же времени до поздна потому знаю. что у меня было запланированное Собрали. собрание вы можете это узнать у кого нет нет мы а, вас видели ездили. А, ездили. Вы, ездили. вы ехали на машине мы вас видели ездили. но мы же не глупые тоже я, у вас собрание было позна, мы еще вчера позна, это знали потому что много тоже вы понимаете не... да я ночь не спала я знаю так мы здесь все такие вот сами на не наши... спали вы вы как мы здесь все, все сидели потери, и всю